Итак, дорогие подписчики наши, группы, группа, здравствуйте. Возможно, у вас есть ко мне вопросы. Если у вас есть вопросы, то вы не следите за жизнью группы, не понимаете, что только что произошло. Давайте я вам сделаю подсказку. Подсказка, вот, подсказка. Вот здесь подсказка, вот, да, вот. Подсказка, раз, и вот так, так такой жирный, жирный такой намек. Вот там мужик сидит какой-то, вот. Вот, так да. Вот. Что-то произошло. А что вы да, поймете как-нибудь сами? Да, пока.